Thank <laughs> you. Солнышко по-доброму весеннее Во дворе субботник Случился в воскресенье Щурясь, улыбаясь, вывалил народ Субботника воскресного Ждали целый год Оделись по-рабочему ярко и неброско Было решено двором посадить березку В городе деревья Необходимы людям Посадим мы березку И нюхать ее будем Взял Андрей лопату Сергеич взял ведро Бригады это было Собственное ядро Антонин пал на березку поливала Остальная часть На телефон снимала Посадили его круг, водили хороводы Не двор теперь у нас, а просто бунт природы У третьего подъезда стоит наш красавец Выложили в сеть, интернету нравится Лайкает нас мэр и даже пишет в личку Сказал, прикрутит к дому какую-то табличку Стахановцы мы нынче, соседний двор утрись Выпили шампанского, ну и разошлись Спалось неспокойно, меня кошмары мучили Табличка с газики шампанского все пучили проснулся во дворе шум стоит и гам выхожу и вижу Березка пополам Сломана березка, сломана кудрявая Народ вокруг собрался, буквально митинг прямо Но ну, митинг сейчас нельзя, значит это пати Кто поспел березку нашу заломать Плакали и тети, плакали и дяди Девчонка лет шести пищала, вот же Во Возмущение писк правильно был понят Истина устами девочки глаголит Сволочи, подонки кричали мы Отважно вторил нам эхо 20-этажно, всем двором заяву пишем мы в полицию. Прибыл участковый, не успев побриться. Борис с восьмой квартиры, стоя на балконе, кричал: мол у него знакомый вор в законе, накажет негодяя, не жить ему теперь! Бросил вниз курок и захлопнул дверь. А сосед Бориса, кажется, марат, сказал, что в ФСБ его служит старший брат. Все чекисты ищут этого вандала От Марата брата и то генерала Тетя Маша выла, а он такой-сякой Не буду ставить свечку ему за упокой Жарит его черти денно-пустиношно У ней среди чертей знакомые есть точно Вот уж в Инстаграме песенка березки Скобки грустные плывут, смайлики и слезки Плачут с нами вместе короли тиктока, милохи Даня Бузова и Клава Кока Мэр молчит, зараза, не видит нас в упор Почетная табличка ушла в соседский двор Готовы мы казнить вандала на электростуле Скорбим мы березки березке, ой-то люли-люли Разошлись короче, громко матеряся Кто-то на работу, а кто-то в свояся Торчит пенек березки, а дальше не растет Следующий субботник только через год.